Мне пришел вопрос: когда мужчина стоит, обязательно ли ему застегивать верхнюю пуговицу на пиджаке, или это правило устарело? Для тех, кто не знаком с этим правилом, на пиджаке с двумя пуговицами, когда мужчина стоит, то верхняя пуговица всегда должна быть застегнута, а нижняя нет. На пиджаке с тремя пуговицами, когда стоишь, то центральная пуговица всегда должна быть застегнута, верхняя по желанию, а нижняя никогда. Вопрос: устарело ли это правило? Мой ответ: нет. Первым делом это дизайн костюмов. Большинство костюмов сделан уже учитывая эти правила, поэтому, когда вы застегиваете нижние пуговицы, то это плохо выглядит. Пиджак слишком сильно прижимается вокруг бедер. Моя вторая причина – веселье ради рассказать мужчинам историю мужского гардероба. Король Эдвард VII начал эту традицию сотни лет назад, а сейчас она передалась и тебе. Господа, если вам понравилось это видео, я был бы благодарен за лайк, чтобы порадовать алгоритм. А если вы новенький, подписывайтесь и добро пожаловать в наше сообщество.